Дорогие земляки, гости Курской области, гости Курчатова. Сегодня у нас праздник, спортивный праздник. Несмотря на некоторые коронавирусные ограничения, мы все-таки проводим долгожданный этот старт. И для нас большая честь принимать такого уровня соревнований. С точки зрения проведения стартов, это потрясающая локация, но ну и с точки зрения, конечно же, организации процесса тренировочного. Заходите Прекрасный нахлеб. пруд, Курская АС, вода Возь очень теплая да, и комфортная влоги. для Попадаете тренировок плавательного влог. сегмента. Если мы говорим влоги про, про беговое сегмент, то здесь влоги, тоже очень, очень удобно бегать, и наши спортсмены отмечают. И про велосипедные сегмент, как раз таки дорожка сегодня, в том числе в рамках соревнований, идет к территории, которая ведет... К территории тоже очень удобно, хорошее асфальтовое покрытие, поэтому да, да, достаточно ты хорошие ты условия ты для того, чтобы тренироваться и проводить этап. в том числе старты.